Здравствуйте! Вы знаете, что я очень люблю экспериментировать, и вот недавно у меня появился новый объект для экспериментов. Это фиалки. Вот эту фиалочку, видите, вот подписана она. Черешок листика. Я обработала цветокининовой пастой. Почему я обработала я? Такое, это вычитала в интернете, что, мол, так легко, очень легко получить деток на черешке листика. Вот, и что, это было 31 мая, как вы можете увидеть, с вами вместе мы это делали. Вот, сегодня у нас 29 июня, и на черешке у нас ничего изменилась поэтому этот эксперимент с треском провалился вот так не делайте если вы где-то услышите что можно так получить деток это бронье вот вторая фиалочка у меня недавно появилась две недели назад буквально и я тоже Посмотрела видео о том, как получают деток фиалочки химерной. Как вы видите, это химера. Вот что, мол, очень легко с помощью цитокининовой пасты получить деток химеры. Для этого стоит вот здесь, в этих прилистниках, вот этих листиках, вот, в пазухе помазать, обработать цветокининовой пастой, там нарушив немножко, просрапать иголочкой. И даже не снимая цветочков и бутончиков, можно получить деток. Это я посмотрела в видео. Если найду, ссылочку оставлю внизу под видео. И что же у меня получилось? Это две недели назад я обработала. Вот посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось после обработки. Буквально грозями висят бутоны. Вот здесь, здесь очень много бутонов образовалось. На светоносе, но деток я пока не вижу. Возможно, мало времени прошло, я не буду спорить, но бутонов очень-очень много образовалась. Также вот у меня ой, вторая. Вторая тоже такая фиалочка. Тоже она химерная. У нее было 4 цветоноса с бутончиками, как вы видите. Даже пару цветочков. И буквально 3, да нет, дня 4-5 назад я тоже обработала вот здесь между прилистичками Вот возле этого листика обработала все цветоносы таки не новой пастой что мы имеем на сегодняшний день ну, как вы видите этот э, у нас еще в нормальном состоянии здесь вот есть бутончик пока никак не отреагировал вот второй у нас цветоносик вот он вот он еще ага, он уже видите уже усох вот видите, он уже усох. Это буквально ну, через день после обработки пастой. Вот так подействовала паста. И также вот еще есть цветоносик. На нем пока ничего не изменилось. И четвертый цветоносик был. Также вот он. Ой, четвертый цветоносик. Вот он тоже. Видите, его даже уже плохо видно. Вот он тоже. Уже усох. Так что, пока не скажу, в самом ли деле образуются детки на цветущей фиалочке. можно ли сделать их... Или нужно ждать деток в пазухах, сносить голову фиалки и получать прикорневых деток. Вот таких, как вот здесь. Вот одна деточка уже есть. Вот. И вторая, вот там микроскопическая, уже тоже появляется. Вот. Я вам доложу, если будут положительные, хоть одна детка образуется на цветоносе, я вам это доложу и покажу. До свидания. Вот и все на сегодня. До новых встреч. Красивых вам цветочков.